Так, ребят, всем привет! На связи Виктор Бандалет. Я являюсь основателем Клуба сытых сетевиков, автором книги Формула привлекательного маркетинга. И, и добро пожаловать! Сегодня очень интересная тема. Сегодня я вам расскажу об уникальном бесплатном сервисе для контент-маркетинга, который позволит вам черпать идеи для своего контента, который позволит привлекать вашего идеального клиента. Ставьте лайки, ставьте лайки, если вам ценно и полезно то, что я для вас делаю. И обязательно делитесь у себя на стене, делитесь у себя в социальных сетях этим выпуском, потому что я буду показывать демонстрацию экрана сегодня, для того, чтобы вам показать наглядно, что необходимо сделать. Мы сегодня с вами поработаем продуктивненько 15-20, ну, возможно, 30 минут. И я рекомендую себе забрать на стену, потому что конспектировать бесполезно, это нужно будет пересматривать, чтобы вы этот инструмент использовали ежедневно в своей деятельности, в своей бизнесе и генерировали контент который будет привлекать идеальных кандидатов в свой бизнес завтра уже стартует мой мастер-класс бесплатный мастер-класс по социальным сетям где я буду рассказывать а, об инструмен... об инструментах и методологиях а, о которых не рассказывал еще до этого да то есть я не рассказывал и не показывал те инструменты потому что каждый раз э, способы и стратегии меняются и завтра я расскажу о том о чем я еще не рассказывал и вы узнаете как удваивать количество своих партнеров ежемесячно благодаря методам в социальных сетях поэтому в посте описание это касается конечно же социальности вконтакте те ребята которые смотрят меня там с фейсбука либо с ютуба там вы не найдете эту информацию но ну, к сожалению либо к счастью ну, не имеет значения э, все равно сейчас больше людей смотрит меня в вконтакте поэтому для вас эта информация не пропустите завтра уже стартует мастер-класс если вы не подписались обязательно зарегистрируйтесь на мой мастер-класс окей ребят ну что сегодня мы начинаем прежде чем мы перейдем к демонстрации экрана и я вам покажу в принципе, этот инструмент всем известный, но никто им не пользуется, к сожалению. Ну, не всем известно, это для меня известно. Мне кажется, что, казалось бы, этим владеет уже абсолютно каждый. Но, как показывает практика, то, что знаю я, многие не знают, и также и у вас. Многие люди боятся делиться своей ценностью, и на самом деле получается так, что большинство людей, которые за вами наблюдают, они не знают вообще, много чего не знают, хотя вы думаете, что это элементарно просто так вот ребят прежде чем использовать инструменты да то есть прежде чем вообще разрабатывать контент план вам необходимо создать создать и расписать определенный список что это за список вы выписываете список выгод и решений, которые предоставляет ваш продукт, услуга, ваш, ну, ваш сервис, смотря то, что вы продвигаете на рынок. Еще раз повторю, прежде чем создавать контент-план, вам необходимо выписать выгоды и решения, которые предоставляет ваш продукт либо услуга. Вы можете составить 5, 7, 10 пунктов, и этого будет для начала достаточно для того, чтобы создать огромнейший список идей для контента. Так вот, смотрите, ребят, возьмем вот несколько моментов, да, то есть вот вы выписываете, вот вы, вы, конечно, можете сейчас выписать решение здоровья, все, на этом весь контент ваш закончился. Но здоровье ⁇ это целый перечень, например, решений, которые ваш продукт может предоставлять, разных аспектов жизни. Вот вы выписываете 5, 5 пунктов, да, то есть 5-10, ну, достаточно начать с 5 для того, чтобы потом это все расширять. Так как, например, вот возьмем антивозрастную косметику, да? то есть вот антивозрастная косметика, я хоть не занимаюсь антивозрастной косметикой, хотя, в принципе, в моей компании она есть, но в любом случае, например, какие проблемы антивозрастная косметика э, решает да то есть вот я ею не пользуюсь но чисто логически да то есть убирает морщинки около, вокруг глаз да то есть первое это ну, я предполагаю по крайней мере да то есть я не специалист но в принципе э, э, я, я логически могу подумать второе убирает темные круги под глазами да то есть там, увлажняет кожу и питает кожу э, убирая там, например, змею э, трещинки всякие, микротрещины, Уха, ухаживает за кожей и решает проблемы акне, проблемы, про, про, например, кожу, решает проблему акне. А, пятый вопрос. Убирает пигментные пятна и улучшает тон кожи. Да? То есть вот, вот я взял вроде бы один сегмент продукта и уже пять, пять выгод я нашел, да? то есть 5 выгод. А, про здоровье то вообще можно говорить целыми сутками. Вот, убирать жирный блеск на лице. И таким образом вы записываете а, выгоды и решения, записываете список. Можете начать с малого, можете продолжать до бесконечности, пока у вас приходит а, на ум а, эти выгоды и решения, то есть вы понимаете их, какие выгоды и решения предоставляют ваш продукт. И параллельно вы можете мысленно записывать Вопросы, которые люди задают, чтобы найти это решение. Да? То есть, какие вопросы мысленно либо вот в интернете, либо вот у себя в голове, либо у врачей, у косметологов, у специалистов люди задают для того, чтобы потенциально получить ваш ответ, вашу выгоду. Да? То есть, например, Логично, да, то есть, как убрать морщинки под глазами. Да, то есть, ваш продукт убирает морщинки под глазами, отлично. Значит, логично, что у человека, если возникает такая проблема и боль, человек человеческим языком везде задается вопросом, как убрать морщинки под глазами. согласно со мной? Поставьте пятерочки. Если вы со мной согласны, что это адекватный вопрос, который нормальный человек задает. Остеохондроз, да, то есть у человека что-то болит, мучает и человек что идет с каким вопросом как лечить остеохондроз да то есть как а, вести себя э, при остеохондрозе да, то есть а, какие физические там упражнения необходимо делать при остеохондрозе да то есть а, какие витамины нужно попить э, для там, ослабления остеохондроза да то есть и, либо для лечения как лечить остеохондроз да, то есть логично да то есть как лечить остеохондроз вот вы а, напротив, напротив своих вот этих решений и выгод вы мысленно, мысленно либо вот берете ручечку и прописываете прописываете вот эти вопросы которые потенциально идеальный клиент задает, бы найти ваше решение да то есть вот как мы как мы сейчас привели ставьте лайки если те кто не поставил делитесь у себя в социальных сетях подписывайтесь на уведомления и обязательно записывайтесь на мой мастер-класс который уже пройдет завтра и кстати каждого участника прямого эфира ждет очень и очень ценный подарок прям целая интеллект карта я подготовлю целую интеллект карту по понятно пошаговых действий, прям вы можете даже чат-бота по нему настроить, а как нужно выстраивать диалог до закрытия сделки до... и работу с возражением. Хорошо, понятно. Теперь мы э, создаем следующее, мы делаем магию. Сейчас я делаю демонстрацию экрана. Переверните телефон и а, переверните телефон, если а, вы смотрите с телефона, ну либо с компьютера, то будете сейчас а, внимать по поводу а, того, что я буду говорить. А, смотрите, ребят, следующий следующим моментом. Что вы делаете, вы переходите в Яндекс либо Google. Это те вещи, это те инструменты, те ресурсы, к которому обращаются абсолютно каждый человек, который встречается с какой-либо трудностью. Ну, например, давайте мы зададим вопрос, как лечить, лечить остеохондроз? И смотрите, только мы начинаем водить остеохондроз, остеохондроз, и вот вам темы сразу же сам Яндекс дает, который человек ищет, как лечить остеохондроз, как лечить остеохондроз шейного отдела позвоночника, как лечить остеохондроз шейного и грудного отдела позвоночника, поясничного отдела грудного отдела в домашних условиях шеи, поясничного отдела, шейного отдела позвоночника. Смотрите, ребят, это уже есть несколько тем для развития в принципе этой идеи. Вы, например, Кликаете на самый главный запрос и смотрите. Вы кликайте на как лечить остеохондроз и у вас кучу идей для контента именно по вашей тематике которую ваш продукт решает исходя из того что вы здесь можете найти вы можете создавать контент посты прямые эфиры чек-листы рекомендации да то есть и в эти чек-листы рекомендации по скрипту между прочим вшивать призы к действию для того, чтобы предла предлагать, например, а свои продукты. Например, давайте вот мы кликнем вот а на самый главный, да, то есть остеохондроз. В принципе, а а для неосознанной аудитории а можно рассказать, что такое остеохондроз, да, то есть будьте осторожны, а, как же быть, да, то есть там и много... причины, да, то есть вот смотрите, один пост можно разбить, в принципе, на несколько контентных а, статей. Какие стадии остеохондроза, как их лечить, как их остерегаться, симптомы, да, то есть в особенности, да, то есть когда вы можете писать посты для, а, блин, не показывает то, что я, ну ладно в любом случае переходя на статьи, да, то есть вот которые вы найдете по своей теме, вы найдете кучу идей для того, чтобы делиться контентом, потому что вам нужно генерировать ценность вокруг той темы, которую вы решаете. Вот именно этот контент вам нужно давать чаще, чем предлагать продукт, давая контент по тому продукту, который он решает, да, то есть и таким вот образом, таким вот образом а, человек, соединяется вокруг вас, да, то есть он вокруг вас тусуется, потому что и вокруг вас, в принципе, соединяется аудитория, которым важна эта тема, да, то есть и человек, человек, возможно, не задумывался еще о стеохондрозе, да, то есть он не пошел в Яндекс искать или Google, но он вспоминает, что у него папа, мама, там еще кто-либо, либо же вы пишете... Небольшой чек-лист... А... Я... Признаки остеохондроза, Ну, грубо говоря, да, то есть человек еще не знает, что у него есть остеохондроз а вы пишете пост, например, Признаки остеохондроза И вы написали там боль в поясничке, там встает и колит, например, в каком-то правом боку, там ногу поднимаешь и в тазу колит и так далее. И человек читает, блин, так это у меня такое. Да, то есть, и он это не в Яндексе нашел, он это нашел у вас. Да, то есть, и он начинает за вами следить. И когда вы еще призыв к действию напишите например, если вам интересно узнать эту тему более подробно, там у меня есть лекции врачей, там еще что-либо, человек к вам обратится, и вы дадите информацию, уже исходя из того, как, где вы даете информацию на уровне своей сетевой компании, понимаете, вот, ну и призыв к действию. например, как лечить остеохондроз, либо какие витамины необходимо принимать, э ну, для, э, во время остеохондроза да то есть и там перечисляются МСН, глюкозамин, хондроитин, бла-бла-бла. А, и в постскриптуме, например, написать, да, то есть, есть сегодня очень много производителей, на которые можно ошибиться, потратить очень много денег, но не получить э, явного результата. И я сам пользуюсь очень качественным продуктом и могу э, ручаться, могу гарантировать за качество и результаты. Если вам интересно, напишите здесь плюсики. Я вас добавлю в чат в группу по отзывам по результатам вы увидите как продукт работает да и таким образом вы находите себе потенциальных клиентов которые потом просто очень легко уже закрыть потому что у человека есть эта проблема понимаете ребят и вот вы смотрите целый список например да то есть как лечить остеохондроз схем ответов лечение остеохондроза поясничного отдела, кучу видео да остеохондроз симптомы лечение, диагностика как лечить методы средства лечение шейного лечения эффективное лечение. Как лечить? И вот здесь вот внизу еще люди ищут по этому вопросу, как лечить хондроз в домашних условиях быстро и эффективно. Как понять, что у тебя остеохондроз? И вот эти вот запросы вы можете использовать как заголовки, потому что люди сами ищут это, и это их цепляет. Вот именно по таким вот критериям составления заголовках нужно составлять, например, посты. Остеохондроз шейного отдела – как лечить домашних условий? Как лечить домашних шейного, как лечить шейный остеохондроз, остеохондроз, Симптомы, видите, люди еще не знают, что у них есть остеохондроз, но не подозревают. Как вылечить, лечить и так далее. Это первый способ. И один из самых эффективных тоже способов это, конечно же, YouTube. Да? То есть вы заходите в сам YouTube. Кстати, в Google вы можете проделать то же самое. Да, то есть, например, асти, э, ось, как, как, как лечить э, остеохондроз? А, ну вот вы можете, кстати, вот, смотрите, как только вы наводите на э, поисковик, вам сразу же выдает. Э, Остеохондроз, например, грудного дела, шейный, шейный остеохондроз, симптомы, да, то есть, ну, то же самое, как в Гугле и в Яндексе ищут, похоже. И вот здесь вот тоже кучу-кучу того, да, то есть, что ищут, да, то есть, какая-то статистика, остеохондроз, болезнь всего организма, да, то есть, какие еще вот запросы делать в Гугле. Потом вы идете в YouTube, в YouTube. YouTube и таким образом вы на Ютубе можете найти идеи, о чем проводить прямые эфиры, да, то есть о чем написать э, свое, да, то есть свое видео, исходя из э, запросов людей. Охондроз. Ну вот, смотрите, остеохондроз. А, давайте пропишем Остеохондроз. И тут тоже все, что люди ищут в Ютубе, вот вам показано прямо здесь в поисковике. Остеохондроз шейного отдела, остеохондроз грудного отдела, поясничного отдела, шейного отдела. Упражнение, лечение, остеохондроз позвоночника. Ип... Остеохондроз и панические атаки а, плечевого сустава остеохондроз комплекс упражнений вот вы вбиваете например остеохондроз и вот вам показывается кучу кучу всего интересного да то есть например там шейный остеохондроз как лечить лучший комплекс и много многое другое да то есть вы даете ценность и чем цене вы и чем даете интересные а, статьи, свои даже, не свои, вы объединяете по этому вопросу а, аудиторию, которых это волнует. И в особенности, когда вы занимаетесь проспектингом, общаетесь с аудиторией, находите их в группе по здоровью и так далее, и так далее, люди, как, вы когда их добавляете, друзья начинаете выстраивать диалог, они переходят на вашу страничку, и они видят, что вы генерируете контент по этому направлению, который их интересуют, они становятся вашими фанатами и они начинают интересоваться вот именно в области того, что вы предлагаете. И когда вы начинаете говорить, слушай, вот я вижу твой комментарий, либо вот я нашел тебя в группе, тебя интересует тема здоровья, я тебе могу дать дополнительную информацию, как избавиться от того, от того, от того, от того. И вероятность того, что человек вам будет говорить да, а не нет, возрастает просто-напросто многократно. Вот, ребят, поэтому обязательно э, и обязательно, э, вот копайте в, в этом направлении. Вот, используйте этот инструмент, выпишите все решения, которые предоставляет ваш продукт и вокруг этого генерируйте а, ценность, прямые эфиры, сторизы, советы, рекомендации а, вокруг а, выгоды решения своих а, продуктов. И когда вы почувствуете целесообразно, либо в самом контентном посту, а, где-то в скрипту, между прочим, сделать призыв к действию, обратиться к вам, либо же просто там в комментариях написать, есть, есть ли, там, например, вы пишете про и вам важно, в принципе, что важно сетевику, найти целевую аудиторию, заинтересованную в этой теме, для того, чтобы уже перейти в личку и начинать, и начинать с ними общение. То есть вы пишете тему про стеохондроз, и вы можете задать вопрос для того, чтобы выцепить аудиторию. Вы задаете вопрос, у кого э, в вашем, э, если у вас, либо в вашем окружении, у кого-нибудь данная проблема, поставьте, пожалуйста, плюсики. И скорее всего я могу, смогу вам чем-то помочь. Да? То есть, либо просто мне очень если в моем окружении, либо в вашем окружении есть люди, которые страдают данной напастью. Я буду понимать, какую ценность для вас предложить, если есть такая аудитория. И люди начинают ставить плюсы, восклицательные знаки. О, супер! Это называется входящая заявка, если вы не знали. Человек ставит плюсы, восклицательные знаки. Вы человеку пишете, например, катерина привет. Я видел твой плюс, комментарий, либо восклицательный знак под постом про стеохондроз. Скажи мне, пожалуйста... Мне очень ценно, спасибо за твою обратную связь, ты большая молодец, что участвуешь в жизни моих постов, наблюдаешь со мной, я это очень ценю. Напиши, скажи мне, пожалуйста, у тебя проблема со стеохондрозом, либо у кого-нибудь из твоих родных и близких и так далее, да, то есть и вы с человеком начинаете устраивать взаимоотношения, да? то есть и человек либо может стать проводником к тому человеку, у кого есть эта проблема. Либо же вы можете расспросить о проблеме и дать решение, в виде, например, какой-нибудь лекции кандидата медицинских наук, вебинар либо мастер-класс, который человек, который он передаст это видео... А сможет, грубо говоря, решить проблему через вас, придя к вам и купив ваш продукт, понимаете, ребят, там реферальный пост предложить, либо предложить человеку там связать вас с этим человеком, у кого есть проблемы, и потом его в группу по продукту добавить, в чат по продукту, и потом выстраивать с ним опять же коммуникационный мост и продать продукт, либо пригласить в бизнес.